Пусть жизнь порою бьет нещадно, Обида льется через край, И на пути встают преграды, Ты только рук не пускай, Порой смеются над тобою, Бывает, предал лучший друг, Порой клеймят тебя толпой И проверяют на испуг. Когда на сердце так уныло, и слезы катятся рекой, И жизнь становится постылой, Однообразной и пустой. Когда удача отвернулась, Не видно солнца из-за туч, Когда устала и споткнулась, Ты и тогда себе ночь. И если ты почти не дышишь, И празднуют победу враг, Ты... Поднимись, ты встань, будь выше и волю собери в кулак. И пусть судьба неблагосклонна, земная жизнь – райский сад. А ты из этого лимона возьми и сделай лимонад. Встань, поднимись, найдутся силы. И как бы ни был мир жесток, Не загони себя в могилу, а лучше извлеки урок, Не повторяй был ошибок, сильнее и мудрее не путь, Ведь после шишек и ушибок и выбирают верный путь.